Продолжаем дорабатывать наш вирус x2, сейчас мы сделаем следующую вещь, поставим защиту на подшипники, пыльники вот сюда, заднего колеса, как видите подшипники не защищены, на другом питбайке мы уже это сделали на обоих колесах, на БСЕ 125, сейчас очередь за вирусом для этого нам понадобится два пыльника вот классики от коробки что-то там вот такие-то они номер у них 2101 170 30 96 стоит 40 рублей штука где-то 20 и шрус который мы набьем в эти пыльники ставим мы их без каких-либо доработок вот это Отверстие оно натягивается на втулку, резина эластичная. На БСЕ мы это делали зимой, чуть-чуть подрезали, чуть-чуть расширили, чтобы натянуть. Но там его ось пошире немножко. Здесь 12 мм, там 15 Сейчас я начну это делать, потом этапы буду показывать. Для того, чтобы снять заднее колесо, надо открутить гайку на 19 оси и снять тормозной суппорт, открутив гайку на 12. Ну, предварительно перед, перед всеми этими процедурами питбайк надо вывесить. Перед тем, как снять тормозной суппорт, необходимо вытащить ось и втулки. втулки Крайне важно не перепутать. Вот так я их положил в порядке их расположения на оси. Вот стопоры левый и правый натяжителя цепи. Левый, левая втулка самая длинная, затем идет средняя и крайне после пластины тормозного суборта стоит еще вот такая распорочная узкая втулка. После того, как мы ось и втулки вытащили, мы сняли тормозной суппорт. Теперь колесо висит фактически у нас только на цепи. Снимаем цепь со звезды и колесо у нас свободное. Для интереса я снял пыльник с одного подшипника, чтобы посмотреть, есть ли там смазка. Как видите, смазка в подшипнике присутствует. Такая беленькая. В принципе, можно добавить, но можно оставить так как есть, в принципе ее там достаточно. А в пыльниках, которые мы поставим, будет шрус, который будет снаружи еще дополнительно смазывать подшипника и не пускать влагу. Скажу сразу, я не удержался, все-таки вскрыл на обоих подшипниках крышки и забил туда шрус, на всякий случай, хуже не будет. Вот подготовленные пыльники и втулки туда уже вставлены, вот КТ пришел, КТ пришел. Сейчас я поставлю колесо на ось, поставлю эти пыльники и поставлю тормозной суппорт. Снимать в это время не смогу, поэтому покажу результат. Ну вот, процедуру мы закончили, пыльники на месте. Колесо поставили на место. Так, у нас это аккуратно сейчас смотрится. Пошипники защищены от песка, грязи и воды. То же самое нужно сделать и на передней оси.